Осталось мне сделать еще по одному. Такое кровоснабжение почки очень хорошее, видите, даже он из легких проколов, из капсулы подкравливает. это хорошо. Я накладываю завершающий шов, видите, как раз по левому краю все сечет имплантик.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 Финальное проведение нити перед тем, как формировать заключительный узел. Это я все ушил. Зашиваем аккуратненько в шину. Пациент худой, поэтому у него и не фруктоз развился. Видите, вообще отсутствует жировая клетчатка. Вся анатомия хорошо видна нижний полы вены, почечные вены, двенадцатик перстной ну, Все, сейчас мы операцию закончили. Пусть я отсекаю нить, рассекаю здесь нить. Это нитка рассасывается, она рассосется. Вот у нас окончательный нитка оперативного вмешательство. Видите, все аккуратно ушито. И все четыре планты у нас находится под брюшиной. Мы операцию закончили. Искренне ваш профессор Кучков. До новых встреч!